Значит, очень часто э, спрашивают, вот э, те, кто вложили деньги в SkyWay, когда получат, скажем так, э, обратную связь, когда получат свои э, дивиденды, скажем так. Опять... Какой самый лучший ответ на этот вопрос? Опять же, этот вопрос не по адресу. Перед вами вступает сейчас инженер Юницкий. А... Поэтому is я innovative. отвлечу не как бизнесмен, а как инженер. Is, uh, uh, all, uh, самый прибыльный проект, куда вкладываются инвесторы, это экотехнопарк. Uh, so Просто многие инвесторы этого не понимают. Они говорят, давайте какой-то адресный проект сделаем. Сделаем адресный проект. Допустим, Лондон-Париж. Правда, 20 лет будем продавать билеты, не менее 100 миллионов штук чтобы потом получать какой-то доход. Поэтому вложение в адрес-проект – это долгоиграющее вложение на Санкт-Петербург. А теперь представьте вложение в Экотехнопарк. Сюда можно немного денег на санкт я говорил сегодня. It's not a lot of money that you see И yet. вот приезжают заказчики. In the, in the, um, uh, Говорят, ну круто. The, uh, say, wow, Нам it's, нравится. It's cool, we like it. Давайте у нас строить. Uh, подписываем контракт. Нет проблем, давайте подписываем. No problem, Платите авансовый платеж. Uh, so down payment, uh, is 10%. А от миллиарда это 100 миллионов долларов. И мы окупаем это за один день, а не за 20 лет. И этот процесс пошел. So вы просто это не видите. Starts, Я же говорил об этом сегодня. У тоже криптовалюта, это уже пошла-то отдача. То есть обратный выкуп, там, и так, токены, это уже пошел Buying процесс that, получения дивидендов. Which, uh, уже this все работает. А если мы вложили там, допустим, те же 50 миллионов долларов в какой-то адресный проект, invested, say, то мы бы, во-первых, не построили, у нас бы не было базы, у нас не было проектировщиков, конструкторов, у нас бы ничего не было. И заказчик выскала: "Как вы можете построить? У вас ничего нет." И говорит: "Да не надо нам ваш проект. И отказали бы." Поэтому я выбрал единственный правильный путь. Вот то, что вы видите. И это самый прибыльный проект. Так вот, еще более прибыльный проект появится в Иератах сейчас. Uh, которые уже projects. сегодня начинают окупаться. Я говорю, нам дали землю, у нее стоимость 750 миллионов долларов. Uh, так это же инвестиция, нам подарили эти деньги. Это вот это срабатывает, вот это все сработает. Ваше вложение вот здесь. It was already sad today.